Airdrop от Seascape и Binance NFT. 20 победителей, 500 долларов, 10 NFT. Поехали. Доброго времени суток, мои дорогие подписчики, также мои дорогие зрители. Как всегда, рад вас приветствовать на канале Моряки Криптовалютчики. Подписывайтесь, если вы не подписаны, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Также подписывайтесь на группу и канал, не всегда я успеваю записать видео. Ну и естественно вы сможете ознакомиться, у меня проходит конкурс на канале. Сегодня поговорим с вами о таком конкурсе от проекта известного C-escape и Binance NFT. Они раздают 500 долларов в токенах CWS. Значит, на 10 победителей плюс 10 победителей получат по одному паку Binance NFT. В группе я уточнил, будет реально 20 победителей и будет э, выбор абсолютно рандомный, то есть в случайном порядке. Также хочу сказать, что я вам оставлю ссылочку на пост, потому что э, твит, э, YouTube ругается за ссылки на GLEM, поэтому будет ссылочка вот на этот пост. А здесь вы уже найдете ссылочку, чтобы перейти и поучаствовать. Здесь все, как обычно, подтверждаете личность, по указываете Binance UID. Если у вас вы еще не зарегистрированы на Binance, первая ссылочка под видео будет на регистрацию. Моя реферальная, регистрируясь по ней, вы получаете скидку 20% на все комиссии, так как я являюсь партнером Binance. Дальше подписываемся на Twitter. Делаем твит, подписываемся на Телеграм. Кстати, русские, вы сможете задать проекту вопросы. И 100 бонусов за все выполненные действия. Ну и плюс приглашайте партнеров. За каждого партнера получаете плюс 2 поинта. Вот такое вот видео. Все просто. 10 дней осталось. Давайте поучаствуем, попробуем что-нибудь выиграть. Спасибо вам огромное за внимание и до связи до следующей монетки.